Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова, и я рада, что вы уделили пять минут для зарядки в рабочий полдень. Возможно, кто-то скажет: ну, подумаешь, там зарядка в рабочий полдень, что это дает, и вообще кому это надо? Какие-то там пять минут, я лучше схожу в тренажерный зал, чем заниматься этой там примитивизмом, каким-то там простыми упражнениями, что это дает. Но на самом деле, вот смотрите, целый день вы находитесь в положении сидя, и даже если вы занимаетесь мышцы все равно мышцы спины они все равно расслабляются в течение дня напряжение на тазобедренные суставы на плечевые суставы все равно возрастает и да конечно это здорово что вы хотите заниматься в зал но зарядка на рабочем месте она поможет вам взбодриться и даст эм, заряд хорошего настроения поэтому мы с вами выполним небольшую зарядку и начнем с наших плечевых суставов провернем руки Постараемся сейчас почувствовать, что движение идет из плеча. Теперь мы соберем наши руки и поработаем кистью. Небольшая профилактика офисного синдрома, туннельный синдром. Да, для тех, кто работает с компьютером. Теперь встряхнули руки. И еще раз также плечи провернули. Хорошо. Кисти. И встряхнули руки. перевели руки на колени и покачали головой из стороны в сторону. Вот в этом положении, пожалуйста, не забрасывайте подбородок высоко, чтобы вы чувствовали, что шея сзади чуть-чуть тянется. Теперь мы опустим голову вниз и покачаем из стороны в сторону. Шея расслабляется, подбородок сильно, груди не прижимаем. Выпрямляемся. Теперь мы возьмем и выпрямим нашу спину, потянемся прямой спиной вперед. Подберем живот, поработаем руками вверх-вниз. Чувствуем, как у нас включаются в работу мышцы вдоль позвоночника. Еще один раз так же. И после этого мы с вами потянем поясницу, потянемся поясницей назад. Выпрямляемся и расслабляемся. Поднимаем голову и все с самого начала. Плечи разминаем, кисти разминаем, стряхиваем, шейный отдел разминаем. Тянемся ухом к плечу, наклоняем голову в сторону. Движение не резкое, не кладываем сверх силу в движение. Голова вниз, покачали голову. Вытянулись вперед, удлинили спину, спина прямая вот такая. Некруглимые плечи потянули вниз, лопатки собрали к центру спины, поработали руками. Руки вперед, а вниз. И еще один раз так же. Руки на колени, поясницу округлили, потянулись. Если мы хотим включить сильнее в работу мышцы пресса руки, приподнимаем над коленями, удерживаем это положение, слегка округленная поясница. Поднимаемся вверх, расслабляемся. И еще раз также. Плечи. Провернули в плечевом суставе. Движение не резкое, мягкое. Вы должны чувствовать, как у вас разминаются ваши плечевые суставы. Теперь кисти. Разминаем кисти. Можно медленнее. Как будто захватываем что-то. Встряхиваем наши руки. Встряхнули. Руки на колени, голова вправо, влево. Последний раз. Также голова вниз, шея. Наклон корпуса вперед, спину держим. Руки продолжения спины, живот подобрали, шея продолжения спины. Да? То есть вот этого быть не должно, это неправильно. Теперь из этого положения руки вперед, назад. Еще раз также вперед, назад. Последний раз также руки на колени, округлили поясницу, расслабили поясницу, выпрямляемся вверх, переводим кисти груди и разворот корпуса вправо-влево, выравниваем нашу осанку. Еще один раз также, вот здесь выдох на развороте, выдох, вдох. Вниз и расслабиться. Поднимаемся вверх, делаем вдох, выдох. И на сегодня это все. И я надеюсь, что наша маленькая а, зарядка на рабочем месте а, поможет сохранить вам настроение, бодрость, рабочий такой настрой на целый день. И если в течение дня у вас возникнет где-то какой-то вот зажим, а вспомните о зарядке, включите а, видео и выполните ее еще раз. А, вот из таких небольших комплексов состоит м, курс видеоуроков «Офисный синдром перезагрузка». Для того, чтобы можно было их выполнить на рабочем месте, не вставая со стула. Это удобно. И, конечно же, здорово, если после рабочего дня вы еще прогуляетесь пешком или сходите в тренажерный зал или просто в спортзал. Всем хорошего дня! Ваша Надежда Соколо и до следующей производственной гимнастики.